Привет! Маркетинговая деятельность много с чем пересекается, и в связи с этим возникают вопросы, даже споры, что должен, а чего не должен делать маркетолог. Как определить эти личные профессиональные границы? Должен ли маркетолог заниматься дизайном? Он же не дизайнер. Должен ли анализировать массивы данных и делать отчеты? Он же не аналитик. Должен ли верстать страницы сайта? Он же не верстальщик, а не программист. Должен ли, должен ли писать тексты, выступать публично? И так далее. Вот эта грань, что должен и чего не должен, она очень сильно размыта. И понятно, что все зависит от конкретной ситуации. В этом видео мы попробуем с этим разобраться. Я поделюсь своими идеями на этот счет и постараюсь представить свои выводы с точки зрения логики и здравого смысла. Причем то, о чем я буду говорить, применимо не только для маркетинга. Итак, поехали. Я уже сказала правильного ответа не существует точнее существует правильное решение для конкретной компании или для конкретной ситуации вот как найти для себя правильное решение я дальше поделюсь некоторыми идеями и подходами часто на практике бывают ситуационные рутинные несложные задачи ситуационные то есть они возникают случайно у них нет какой-то регулярности Например, кому-то срочно нужно сделать визитки, подправить несложный макет, внести мелкую правку, что-то выложить на сайт, исправить на сайте и так далее. Я в этих случаях анализирую, что быстрее, сделать самой или делегировать. Дело в том, что само делегирование, этот процесс требует времени. Нужно объяснить, что делать, отдать все материалы, исходные файлы, принять работу. Если это сторонний сотрудник, не сотрудник компании, то еще нужно организовать оплату работы и так далее. С точки зрения здравой логики, иногда намного быстрее сделать самому эту мелочевку и забыть. Но я вам обращаю внимание, что мы говорим о ситуационных, случайных задачах, которые не возникают постоянно. Дальше. Какой еще подход можно использовать? Чтобы была понятна моя логика, я расскажу одну историю, точнее притчу. Шел по долине странник и увидел, как три человека возили в тележках камни. И одного из них он спросил, а что ты делаешь? Первый остановился и сердито ответил, я таскаю камни. же вопрос странник задал второму человеку. И он ответил, а я строю стену. Наконец, странник обратился к третьему человеку с тем же вопросом «Что ты делаешь?» «Я строю храм», – спокойно ответил он. Это притча о дальновидном мышлении, о том, видим ли мы смысл в своей работе. У маркетологов бывает проектная работа, например, провести мероприятие, конференцию. Особенно моя идея будет отзываться тем, кто работает в сфере ивент-менеджмента. И никто не будет условно таскать камни просто так. Но если за этим есть смысл, идея, интересный проект, то ситуация сильно меняется. В голове есть четкий конечный результат. И хочется, чтобы все прошло хорошо. И не важно, что для этого нужно сделать. неважно, у кого какая должность, какие должностные обязанности в должностной инструкции. Из практики, любой заезд на мероприятие – это поток непредсказуемых ситуаций. Чего только не приходится делать, какие-то коробки таскать, что-то распаковывать, запаковывать, мусор выносить и так далее. И не получается идеально все спланировать, чтобы каждый занимался только своим делом. У меня была ситуация, когда мы всей командой э, мыли полы на выставочном стенде. И тут не возникает вопрос, я должен, либо я не должен это делать. Если так сложилась ситуация, что никого другого нет, и никто, кроме тебя, не сможет это сделать, то ты сделаешь все. Потому что есть понимание, есть целостное видение проекта и, конечно, резу и конечного результата. И это основная мотивация. Еще раз, в проектных работах рутинные, неквалифицированные задачи могут выглядеть несколько иначе. Если человек горит этим проектом, сильно за него переживает, то вопрос «я должен» либо «я не должен» тут не возникает. В таких ситуациях хорошо видно лояльность или я даже бы сказала вменяемость сотрудника. Если в какой-то ситуации кто-то начинает качать права, намекать, что у него корона на голове, и это не его работа, то тут вопрос, стоит ли работать с таким сотрудником. Еще ситуация. Кто-то из коллег не успевает, новый сотрудник еще въезжает в работу, делает пока все медленно. То есть речь идет о том, что иногда нужно по-человечески помочь, но только помочь, а не взять на себя вот эти обязанности на постоянной основе. Еще один важный момент, как мы разбираемся, что должен, чего не должен делать маркетолог. Это во многом зависит от договоренностей, которые были в самом начале, когда сотрудника берут на работу. Допустим, маркетолог увольняется по собственному желанию. Работодатель привык, что именно этот человек на этой должности занимается переводом текста и готовить некоторые документы. Так вот, если есть ожидание, что и новый сотрудник будет это делать, это нужно четко проговорить и об этом договориться. И тут может быть момент, из которого потом может получиться конфликт. При поиске нового человека на должность маркетолога указывают в требованиях знания английского языка. И такого человека находят. И поскольку у него есть определенный навык знание английского языка, есть ожидание, что он будет переводить тексты. По принципу «ты же умеешь, значит будешь делать». Маркетолог, в свою очередь, может аргументировать, что я маркетолог, я не переводчик, я много чего умею, еще я пою, танцую, на машинке вышиваю, и что? То есть вопрос, что должен, а чего не должен, это вопрос договоренностей и на этапе именно приема на работу. И это в тот момент, когда нужно договориться о профессиональных границах. Особенно, если есть желание повесить на маркетолога какую-то смежную работу, например, тот же не дизайн, несложные македы, написание текстов и так далее. Это нужно проговаривать и понимать, что со своей стороны претендент может согласиться, а может отказаться. Ну и последнее, что я хочу отметить. Если на маркетолога свалили кучу рутины маркетинговой и не маркетинговой, то есть он и соцсетями занимается, и чай готовит, и по телефону должен успевать отвечать. И это не случайно возникшая ситуация, форс-мажор, а бесконечный хаос, который перешел в такой перманентный процесс. То тут понятно, что с такой компанией нужно уходить. Нужно иметь, свои нужно иметь свою профессиональную самооценку. Если не получается удержать свои профессиональные границы, то нужно просто уйти из компании. Не тратить свое время. Тут даже нечего обсуждать. Я надеюсь, что те моменты, которые я выделила, помогут вам найти правильное решение для себя лично, для своей конкретной ситуации. Поделитесь этим в комментариях, напишите, что вам отзывается больше всего. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал Просто про маркетинг. Ну и до встречи в новых видео. Пока!